Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем расписывать тюльпан в жестовской росписи. Итак, я уже набрала краску, которая мне нужна, мы начинаем делать замалевок тюльпана. Кисть у меня уже сделана лопаткой, приготовлена к росписи. Начинаем с самого первого главного лепестка. Замалевок это простая форма цветка, которая при росписи в дальнейшем превратится в красивый настоящий букет. Итак, главному лепестку мы с левой и с правой стороны приписываем еще по лепестку, но они боковые. Поэтому выглядят несколько по-другому. После чего нам нужно в самом сердце нашего цветка сделать затемнение. Мы берем более насыщенный малиновый оттенок. Далее мы с вами продолжаем роспись цветка задних лепестков. Они либо по три, либо по два лепестка делаются стоящими рядом. Концы каждого маска то бишь лепестка идут к центру цветка. Я смягчаю переход от темно-малинового центра к основным задним лепесткам и начинаю этими же оттенками компоновать бутоны. Три бутона это идеальное соотношение к любому цветку. После чего я набрала зеленоватый оттенок на кисть и начинаю цветоножки, шелестники листья рисовать. Листья и цветы должны быть очень близко друг к другу. Закомпонованы. Последние маленькие элементы. Вот, друзья мы сделали замалевок тюльпана думаю было интересно и надеюсь познавательно смотрите мои мастер-классы очень скоро выйдет продолжение этого мастер-класса прописка тюльпана бликовка тенежка чертежка Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда в курсе наших обновлений. Всего хорошего! С вами была Куликова Анастасия.